Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Нормально у вас как? Да пойдет. Я вот вопрос задаю. Как, как относитесь к России? Нормально отношусь к России. Пред... Положительно. Претензий не имеете. Единственное, имею претензии к тому, что Россия делает в Украине. Вот к этому имею большие претензии. А знаете там, какая, э, что произошло, из-за чего вот так? Конечно, прекрасно знаю. Из-за чего? Ну, из-за того, чтобы, что якобы Украина хочет войти в НАТО что Украина хочет напасть на Россию, что там появились какие-то нацисты, которые хотели с помощью НАТО Россию, еще что. Что там притесняли 8 лет, убивали русских там. Вот эти все причины, хотя на самом деле там этого всего, конечно, нет и не стоило туда... Заводить войска, открывать эту войну. поэтому... Легче было бы, чтобы так, так. в НАТО они заступили. Поступили. А в НАТО, в, НАТО, в НАТО они заступили бы в любом случае. Не сегодня, завтра, так после завтра. Если бы они. Если бы войны не было, они бы туда поступили ну, лет через 10-20, наверное. А теперь они война случилась, теперь они. Ну, в течение, ну, пяти лет, самые больше, они точно уже вступят в НАТО. Ладно. Еще дополнительно две страны вступят в НАТО, которые никогда не хотели уступать. Это Финляндия и Швеция. Они а вообще никогда тогда? не хотели в НАТО вступать. А теперь они изъявили желание и будут в НАТО. Хорошо, хорошо. Вы знаете про... Я семьи? думаю, просто Россия сама хочет вернуть те земли, которые она в результате 1991 -го года она утратила. Она вот потеряла же страны, вот Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Украину, Эстонию, она потеряла. И теперь она хочет постепенно это все вернуть. И для этого она придумывает разные там истории, что вот, они хотят в НАТО, они хотят напасть, ну, ладно, там лаб какие-то проехали, лаборатории. Проехали это. А вы знаете, что произошло в Сербии? В Сербии что произошло? Ну, Югославия развалилась, Нет, и ее но... Америка разбомбила. Вот. И как вы думаете, они правильно сделали, оккупировали один город? Кто? Кто они? А Америка. Конечно, неправильно. Америка – это такой же агрессор, как Россия. И какой разницы нету, что Америка – это агрессор, который убивает других, другие страны, бомбит. То же самое делает и Россия. Никакой разницы нету, что Россия агрессор, что Америка агрессор. Ну, вот если... Потому что они, они хотят лидировать в мире. Для того, чтобы лидировать, они должны показывать свою силу. Вот Америка показывает силу в Сербии, в Югославии развалилась, А Россия показывает в Грузии показывает свою силу. Где еще она показала? Вот, в, в Украине показала. Еще, да. А в Азербайджане хотела показать. Хотел. Ну, у нее а, не очень получается. А Америка везде участвует. Представляете? О, Америка, знаешь, она сильнее на ну, раз в 10 она России сильнее. У нее есть флот, 7, 7 флотов есть у Америки. И для того, чтобы захватить какую-то страну, она туда подгоняет 7 флотов, и оттуда истребители залетают и бомбят все, что хотят. Поэтому с ней, знаешь, Россия хочет с ней спорить, но у нее флотов нету. Сами подумайте, у нее один-единственный авианесущий корабль был, это Кузнецов, и тот, не поймешь, он плавает, не плавает, потонул или не потонул, с него хотел взлететь какой-то истребитель, он не в ту дырку залетел и не вылетел, начал гореть, и, и в общем, его обратно на эту херню загнали, и теперь он не вылазит, этот адмирал Кузнецов. У России нету флотов, на которых он может наехать на любую страну. А Америка может. Она сразу, где конфликт зарождается, например, зарождается в Югославии, она на Черное Средиземное море подгоняет все свои флоты, и оттуда вылетают эти истребители, бомбаристы, и бомбят, они не смотрят. Это ты красный, белый, им похер. — Вы в НАТО не хотите? — Они это умеют делать. А Россия тоже так хочет из себя строить. Вот, я тоже так буду делать. Ну, у нее нету возможности. Вот сейчас даже смотрим, у нее вот армия, которая хотела там за две недели Киев взять, у нее не получилось. Теперь она из себя вылазит, из кожи хоть не может никак украинцев победить. А кто сказал ну, и, через... наверное, кто сказал и, две наверное не победит. Кто сказал две недели срока? Ну, они сами говорили, даже вот знает, эти десантники, они сами, эти десантники, которые входили, в этот, они говорили, подъем в 6, 8 завтрак, обед, кафе, ресторан Киев, у них обед, они сказали, вот утром зайдем, а в обед уже будем обедать в Киеве. Они даже все эти их не пропагандисты говорили, ну, от силы за 2 часа. Ну, два дня, ну ладно, две недели, они сказали, мы полностью Украину под контроль. Американцы даже в это поверили, они Зеленскому сказали, давайте мы тебя поможем, эвакуируем на вертолете в Польшу. Как оказалось, нет, украинцы оказались молодцы, что поэтому молодцы? в том, что они себя показали как настоящие мужчины, как воины. Они сейчас воюют, да, погибают, да, жертвы у них большие. Ну, а у них стимул есть, они свою землю защищают. А когда между собой... Я ими восхищаюсь. А когда между собой они воевали? Ну, конечно, и между собой будут воевать, потому что в Украине разные люди живут. Там есть люди, которые хотят, чтобы Россия их захватила. Они хотят. Такие люди, много их есть. А есть такие, которые говорят... Кто а? Кто захватил? Что захватил Россия? Россия захватила у них Крым в 2014 году, а вот потом захватил Донецк-Луганск. А захватила еще Херсонскую область часть и часть Запорожской области. И взяла еще по Конституции их присоединила. Это... И еще дальше хочет захватить. Это легально или нелегально? Это нелегально и ее Есть никто не признал. Просто... Ну там восемь 8... <пасых> раз. Все, сейчас прорвется. А -а -а -а -а.